Всем привет, меня зовут Алексей Ильин, и сегодня на обзоре э, у меня Nanosmog Micro. Расскажу немножко об истории создания этого кальяна это был далекий 2014 год, когда мне пришла заявка из Кувейта на полторы тысячи кальянов, которые будут самые маленькие, которые только можно себе представить. То есть с меня была и разработка кальяна, и подбор материалов, и также нужна была уникальная чашка. Именно тогда, в 2014 году, была придумана и разработана чашка NanoSmoke с тем самым диффузором внизу, с зубчиками, также с бортиком для коллауда и с внутренней ножкой, в которую может вставляться также шахта. Сейчас вам кажется, что это вот как раз кальян, который на волне 2019 года. Оказывается, нет. Этому кальяну уже много лет. Он, правда, потерпел немного изменений с тех лет. Что сейчас у него есть? Это широкая ножка. Она нужна для того, чтобы кальян попросту не перевернулся, когда мы его курим. Также у него есть держатель для мунштука, В отличие от своих... Старших собратьев 2014 года. Также у кальяна есть диффузор китайского производства. К сожалению, своих таких мы пока не производим. Брызговик, который предотвращает попадание брызг в шланг, потому что очень близко происходит бурление к порту. Также у него есть та же самая обычная комплектация, как у любого другого кальяна Наносмоук это чашка, шланг, шахта. Поскольку это самый компактный кальян из всей линейки кальянов Наносмоук, я думаю, вам было бы интересно узнать, какая же у него там, какой у него размер, какие у него объемы и вообще сколько он весит. Высота без коллауда у него 17 сантиметров, длина шахты, него 12 сантиметров, длина шланга составляет 75 сантиметров, объем воздуха 300 миллилитров и примерно такой же объем воды. Вес кальяна составляет 628 грамм в полном комплекте с коллаудом и в дополнительной упаковке, поэтому его можно положить в дорожный чемодан и полететь с ним в отпуск, абсолютно не переживая о том, что будет перевес или его отберут в Таиланде, потому что он совсем не похож на кальян. Скорее всего, у вас уже возник вопрос о том, насколько сильно он нагреется, если мы его будем курить более получаса. Ответ будет следующим. Это естественный процесс, когда чашка находится очень близко к воде. Однако кальян вырос примерно на 4 сантиметра. Таким образом, комфорт при курении сейчас остается довольно-таки высоким. Есть несколько лайфхаков, при помощи которых вода не будет абсолютно нагреваться, и курение будет долгим и приятным. Сейчас я об этом расскажу. Первый вариант избегания нагревания воды – это использование классической глиняной чашки от компании «Наносмоук». Выглядит она вот так. Нагрев при этом идет только на чашку керамическую верхнюю. Вот эта чашка уже не так нагревается. Соответственно, сама температура внутри корпуса и температура воды на протяжении всего цикла курения не изменится. Есть еще один вариант использования кальяна NanoSmoke Micro с керамическими чашками. Это использование переходника. Вот так выглядит переходник. Он металлический, с ним никогда ничего не произойдет. И сейчас я покажу, как он работает. Чашка очень плотно сидит. Сверху одеваем керамику, таким образом у нас увеличивается длина шахты и кальян становится еще выше и еще больше напоминается классический кальян. Для еще большего комфорта было выяснено, что для кальяна NanoSmoke микро может подойти еще и блюдце любого производителя. Примерно так будет выглядеть кальян, а если мы добавим сюда длинный полноразмерный шланг, то кальян станет вполне себе классическим. Какие же дополнительные комплектующие можно подобрать к кальяну NanoSmoke Micro для того, чтобы использование этого кальяна было максимально комфортным и приятным? Сейчас покажу. Во-первых, это средство NanoClean. Это активное средство, которое не требует а, дополнительных аксессуаров, как ершик или губка. Мы просто его а, наливаем 10 миллилитров в колбу кальяна, а, далее наливаем туда горячей воды, все это перемешиваем и получается, начинается реакция, а, во время которой отваливаются все загрязнения, вся плесень и все микробы от кальяна. Это... Средство абсолютно безопасное. Его используют в Германии для мойки детских бутылочек и вообще детской посуды. Я уже показывал эту чашку, но расскажу о ней еще разочек. Это керамическая чашка. Она абсолютно безопасная, в отличие от классических чашек, потому что она никуда не упадет, не перевернется, и вся конструкция кальяна будет абсолютно уверенно стоять, и дизайн кальяна при этом сохранится. Поэтому, если вы не хотите, чтобы какой-то дизайнер плакал, то покупайте оригинальные чашки NanoSmog. Поскольку кальян Nanosmoke Micro является самым компактным и походным, к нему рекомендуются такие аксессуары, как портативная газовая горелка. Выглядит она следующим образом. Состоит из газового баллона, который стоит 120 рублей, и насадку на этот газовый баллон. Это самая главная вещь, потому что насадка есть с пьезоподжигом, это кнопочка. Нам абсолютно не нужна ни зажигалка, ни спички для того, чтобы пламя возгорелось. И также регулировка э, подачи пламени есть здесь. Э, главное отличие от э, дешевой э, насадки – это то, что пламя идет под давлением, и оно не сбивается от направления ветра. Это первый ее плюс. А второй плюс – абсолютно неважно, в каком положении находится баллон. Баллон может... Э, быть вообще кверх ногами, что у дешевых горелок абсолютно противопоказано. Значит, сначала просто его одеваем на шлиц, дальше включаем подачу газа. Все, теперь она горит и примерно за 2 минуты можно разжечь уголь, держа его щипчиками. И абсолютно безопасно он снимается. Для удобства пользованием кальяна существуют щипцы. У нас э, они существуют в двух исполнениях. Это дешевые щипцы и дорогие щипцы. У них есть разница в размере и разница в толщине материала. Выбор за вами. Для кальяна Nanosmoke Micro есть... Э, микроплитка. Дело в том, что большая плитка, она классная, но используется на ней только половина или треть всех витков, она попросту тратит ваше электричество. Маленькая плитка, она как раз рассчитана на 4 угля и с точно такой же скоростью вы получите готовые горячие угли. И еще одна вещь, это рюкзачок с помощью которого можно все комплектующие, которые я перечислил, запихнуть э, в один отсек и пойти с ним куда-нибудь, например, в лес. Не забываем о гигиене. Даже ваш самый лучший друг может оказаться больным и заразным. Поэтому пользуйтесь персональными, муштучками штучками на ленточке. И вы никогда не подцепите ничего от вашего лучшего друга. Сейчас быстренько расскажу, как кальян Nanosmoke микро, собрать и забить. Начинаем с того, что берем нашу шахту. Шахта обычно идет того же цвета, как и шланг, но можно опять же выбрать. Одеваем на нее силиконовый уплотнитель и, и, и, и, и вставляем в чашку. Теперь одеваем на все на это брызговик и брызговик поддерживаем э, диффузором. Однако смотрим, чтобы диффузор одевался не до самого конца, потому что здесь дырочек нет, и тяга будет казаться немножко сложной. Мы его отодвигаем чуть-чуть, чтобы край шахты оказался примерно посередине диффузора. Теперь опускаем все это. Что мы видим? У нас... Э, Брызговик оказался чуть выше уровня воды. Это то, что нужно. Вода будет булькать, вода будет шевелиться, а брызговик будет преграждать попадание воды в шланг и в клапан. Дальше что делаем? Берем переходник, берем блюдце и собираем из этого кальяна большой взрослый кальян. Далее, необходима еще резинка, резинка сверху. Теперь одеваем любую чашку, которую уже вы забили по своему вкусу. Однако, не надо допускать того, чтобы торчали маленькие листики сверху, потому что они обычно дают как раз вот эту чрезмерную крепость, и спалить можно кальян гораздо быстрее. Так, теперь одеваем клапан. Расскажу про клапан. Это съемный универсальный клапан. Такой клапан мы также продаем для ваших экспериментальных моделей. Такие клапана люди покупали для хука батла Например, есть идея сделать из чего-то кальян. Например, из бутылки там или еще из какого-то там не кальянного объекта. Вот такой клапан. Диаметр дырки 20 делаете миллиметров, туда вставляется он и работает а, просто превосходно. Вставляем клапан. Далее, самый короткий шланг в мире. Все, в таком виде можно уже одевать на кальян коллаут с углями и ждать, когда вся эта система нагреется. Похвастаюсь новыми щипцами, которые размером чуть ли не с весь кальян максимально удобно ими пользоваться. И не экономьте на щипцах. Теперь мы ждем 6-7 минут, а может быть и все 8, пока не прогреется вся система и кальян э, начнем курить. Мы прождали 7 минут. И скорее всего чашечка уже прогрелась и можно пробовать. Рановато еще. Разницы с обычным кальяном никакой нету. При всем при этом он стоит в разы дешевле и в разы компактней. Для того, чтобы быть уверенным в охлаждении через час, ну ладно, час уже, наверное, никто не курит кальян. Все знают, что надо перезабивать. Можно добавить кубики льда.